Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет и в сегодняшнем ролике я хотел бы рассказать вам про новый девайс от компании GeekWave под названием Aegis Boost Plus Устройство поставляется вот такой вот большой картонной упаковке На лицевой панели естественно есть изображение самого девайса, есть название компании и название самого устройства На противоположной стороне указаны технические характеристики и все предостережения и защиты Открыв коробку мы первым делом видим девайс в полностью собранном состоянии Под поролоном располагается довольно большая инструкция пользования Кстати есть даже на русском языке Также есть небольшой конвертик, в котором находятся все необходимые карточки для подтверждения оригинальности Есть небольшой двухоринговый 510 дриптипчик черного цвета Есть запасной испаритель на 0,6 Ом, который рассчитан на мощность от 15 до 25 Вт И также есть кабель microUSB, опять этот микроусб USB. Кстати, не забывайте оставлять комментарии, ставьте лайки, которые очень сильно помогают развитию нашего канала, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. Мод выполнен по всем стандартам компании GeekWave. Он обладает защитой IP67, что говорит нам о том, что он спокойно переживет попадание воды, грязи и пыли. Если сравнивать его с прошлой версией AEGIS Boost, то AEGIS Boost Plus будет немножко выше. Но это и понятно, поскольку прошлая версия работала от встроенного аккумулятора, а в этой версии уже сменный аккумулятор формата 18650. За это можно поставить отдельный плюс компании GeekWave. Корпус мода прорезинен. Есть огромная металлическая ставка. И кожаная ставка с оранжевой строчкой Все сделано в стилистике, красиво, кожа очень мягкая, приятная на ощупь И девайс очень круто лежит в руке На лицевой панели расположилась довольно большая кнопка Fire Она обладает приятным щелчком и ничего не трясется и не люфтит Ниже кнопки Fire разместился большой информативный дисплей И в самом низу располагаются кнопки плюс и минус Справа разместился разъем microUSB для зарядки И он закрывается вот такой вот силиконовой заглушкой Это сделано для того, чтобы внутрь мода не попала влага и пыль Пыль. В нижней части размещается люк аккумуляторного отсека. Он сидит очень плотно, но то и понятно. Туда опять же не должна попадать ни влага, ни грязь, ни пыль. Аккумулятор устанавливается плюсом вверх. В верхней части устройства находится картридж. Снимается он посредством нажатия на специальную кнопку. Этот картридж по-настоящему огромный. Его объем составляет титанический 5,5 миллилитров. Работает он на сменных испарителях. Один уже, как я говорил, есть в комплекте и один предустановлен. В верхней части находится съемный 510 дриптип. Это приятный плюс, поскольку вы сюда можете поставить любой из своих дриптипов. Также рядом с дриптипом находится окошко для заправки. Еще в картридже есть регулировка обдува, но назвать ее мтл нельзя, поскольку она довольно сильная даже при выставлении на самое минимальное отверстие. Так что на этом устройстве парить целевую жидкость, конечно, можно, но очень аккуратно. В будущем компания обещает выпустить сюда не только обслуживаемую базу RBA, но также выпустят специальный коннектор, благодаря которому сюда можно будет накрутить свой любимый бак или же дрифку. Теперь пришло время рассказать о функционале. Максимальная мощность здесь 40 Вт. Да, маловато, но этого более чем достаточно для получения удовольствия от этого девайса. В моде есть функции термоконтроля, байпас и режим Power. Также есть кривые нагрева. Для того, чтобы заблокировать этот девайс, вам необходимо нажать кнопки плюс и минус и немножко подождать, если же вы хотите Хотите сделать свой экран немножко темнее или светлее, вам нужно одновременно зажать кнопку Fire и кнопку плюс, либо кнопку минус. На экране указан режим, в котором вы парите, заряд аккумулятора, выставленная мощность, сопротивление на испарителе, ампераж, количество вольт и общее количество сделанных затяжек. Этот девайс я порекомендую полностью всем вейперам, как новичкам, так и тем, которые уже давно занимаются вейпингом. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.